Вітаю, шановне господарства на кухне правооборонного центру «Весна» и сегодня тема нашей разговора будет «Болонский процесс». И в нашу студию на кухню завитали господар Владимир Дунаев, профессор Сябра Громадского Болонского комитета, а так само Марина Штрахова, юрист студентской рады и координатор мониторинга порушения правов студентов. Ну, на початку я, напевно, запитаюсь и я думаю что это будет дорена и для наших ледачёв, что такое болонский процесс или можно сказать так скажем тезис наш про что это такое? Но, на самом деле как бы болонский процесс завершился созданием европейской системы европейского пространства высшего образования. сегодня то что называлось Болонским процессом называется европейским пространством высшего образования. И это такое. Уникальное явление, явление, которое, наверное, как-то так связано с некой мечтой о Европе от Лиссабона до Владивостока. Единственный паневропейский успешный проект. Это прежде всего и есть Баллонский процесс. А у него есть, конечно, какие-то такие... Признаки, которые лучше известны, там, допустим, это мобильность студентов ради того, чтобы создавать вот какую-то такую единую европейскую культуру. Это, конечно, вот особенности архитектуры образовательной, которая в большей степени отвечает вот раз ситуации массового образования. То, что мы знаем, как там бакалавр-магистр, на самом деле их три таких ступени, бакалавр-магистр-доктор. Вот. Это там, кредитная система, это европейское измерение высшего образования. Но это вот именно то, что было зафиксировано в 1999 году, когда подписывалась Балонская декларация. Но с тех пор многое переменилось, так сказать. Вот есть много новых задач. Есть повестка дня на текущее десятилетие, которая, вот, наверное, так сказать, многие вопросы ставят по-другому, и прежде всего это ориентация на студентоцентричность образования. В центре системы образования должен быть студент, его интересы, его способность самостоятельно, может быть, вместе с работодателем определять траекторию своего образования. Но это и ответственность также, но это и свобода, свобода по-настоящему академическая свобода в системе образования. Дякую великий за помочение. Я, конечно, могу только сказать, что в нашем контексте нашей передачи нам бы особливо цикаво было поразмолять про такие вещи, как академичные свободы студентское самокерование и автономность университетов. и вас марина как вы можете прокомментовать, то академичные свободы в разумении академических свободы. Они у наших умовах присутствуют? Ну тяжко сказать. элементы, скажем. Элементы, может быть некие элементы, конечно, да, особенно формально некие речи у нас безумно у в университетах. Академичная свободы, в том разумении, какое это у баллонской системе особо, это мальч что самая главная каштовность, без яких очень тяжко уявить себе некий европейский университет и как там будут учиться студенты. И когда у нас эти свободы я ныне да Болонской системе по не заматываны, до баллонской системы мы пока еще не может быть, худко уже будет, лишь пока еще у нас такого разумения академичной свободы на угол не дзянь замацавана. Поэтому мы крестаемся тем, что под этим разумеет тот же самый болонский процесс, это и свобода перасовывания студентов, это и мобильность, и свобода доследования, это уже как и студентов отыщатся, так и выкладчиков, это и то же самокерование, это и та же автономия университета, это все те каштовности, на каких грунтуются университеты, без каких у балонской системе тяжко представить университет, а если вы на нашу систему образования, то тяжко казать про все три ГТ речи, потому что что-то есть и формально есть, то есть студенческое самокирование во всех университетах есть, не один, вот выбирается. Але, те функции, ты именно ведь что у нас на наполнение этих институтов, его амаль, что не есть и немало у нас. Ну, на мой повод. Ну вот, господа Владимир, 14-15 травня будет бываться саммит министров образования. будет слухаться пытание, я так разумею, долучение Беларуси до Болонского процессу, а по был, как думаете, в 2012 году, когда Беларусь была отмолена. А вот за этот период сейчас нечто кардинально изменилось, и в контексте именно академических свободов, может быть, автомизации университета у студентского самокерования. Ну, это не саммит министров образования Евросоюза, это саммит министров образования европейского пространства лучшего образования. Это 47 стран, 45. Да, включая Казахстан, да. тоже вполне европейскую страну. Действительно, в 2012 году Беларуси не то что было отказано, а рассмотрение заявки Беларуси было перенесено на 2015 год, вот на этот саммит в связи с тем, что Беларусь не выполняла некоторые условия для кандидатов. Я сейчас поясню. Есть два условия для приема в то, что мы называем Болонский процесс. Это Первое – подписать Европейскую культурную конвенцию. Беларусь это сделала в 1993 году и ратифицировала это. А второе – это соответствовать целям, ценностям и основным направлениям политики европейского пространства высшего образования. И здесь мы фиксировали, что в отношении ценностей европейского пространства высшего образования, а это академическая свобода, университетская автономия и общественное участие, включая студенческое участие в управлении, вот здесь у Беларуси большие проблемы. Прошли три года, проблемы остались, но решение Европы будет, будет ну, уже ясно, что она практически есть, вполне положительная. То есть Беларусь принимает, несмотря на то, что прогресса вот по этим трем параметрам за три года особенно мы не замечаем. Может быть, немножко по-другому относятся к студенческому самоуправлению, к студенческому участию. По крайней мере, это на уровне риторики звучит, там Министерство образования создало даже такой общественный студенческий совет. Неизвестно, каким образом он формировался. Это загадка. вот опрос, который мы проводили среди студентов, свидетельствует о том, что студенты не только не знают, как формировался этот совет, но и вообще не знают о его существовании. Но, видимо, для того, чтобы предъявить что-то Европе, этого будет вполне достаточно. <соспорядок> а что касается университетской автономии, мы просто замеряли уровень развития автономии. Автономия рассматривается в четырех основных аспектах. Это самостоятельность организационная, финансовая, кадровая, академическая. И Для нас очень важно, особенно вот организационная, поскольку... Очень многие проблемы белорусского образования, в том числе связанные и с академическими свободами, они коренятся вот в этой организационной несамостоятельности. У нас руководитель университета, он является единоличным руководителем, фактически другие якобы органы управления или самоуправления они являются такими иллюзорными. Вот, этот руководитель не подотчетен академическому сообществу. Он назначается свыше по согласованию с президентом Республики Беларусь. И это может быть абсолютно любая фигура. Вот у нас наш юрист просто это такая анекдотическая задача. Решал вопрос, может ли быть назначен ректором белорусского университета, ну, допустим, кот. То есть в, ко в, в смысле, кошка. И мы пришли к выводу, что в принципе, Боже, это будет Только те ограничения, которые существуют на уровне нормативных актов, они, в общем-то, так сказать, не исключают возможность такого назначения. И вот это есть один из важных показателей организации самостоятельности, но ну и э, на самом деле таких э, показателей индикаторов европейских, по которым замеряется, это же ведь не э, что-то такое расплывчатое, совершенно конкретное понятие автономии. 30 индикаторов, по которым mm -hmm. все это меряется, вот, по четырем основным э, параметрам, так сказать, все это как-то так оценивается. И выясняется, что да, вот мы, сказал, у нас нету автономии, Уровень автономии белорусских вузов колеблется от 26 до 10% от, ну, в зависимости от параметра. В любом случае это значительно ниже, чем в европейских университетах. Ну, Где-то там далеко не передовики, имеют уровень 40-50%. А вот есть пример совершенно замечательный бывшей советской страны. Эстонии, которая стала буквально европейским лидером по уровню автономии университетов. Автономия нужна, потому что вот как показывают исследования, все успешные университеты обладают высоким уровнем автономии. вот это очень серьезная вещь. То есть у нас с автономией ситуация плохая, и причем надо сказать, что то, что она плохая, это понимают и многие чиновники и собственно руководители вузов и они об этом говорят иногда открыто в том числе вот, были парламентские слушания в конце 2013 года когда просто требовали ясно открыто децентрализацию управления без которого так, просто невозможно так, добиться так, успехов. Мы видим, что наша система образования и среднего, и высшего э, находится в плачевном состоянии. Для того, чтобы что-то изменить, необходимо в том числе и усилить э, вот эту автономию. Ну и совершенно понятно, это вообще традиционная ценность автономии, но автономия без э, гарантий академических свобод, это может быть тоже такая, знаете, академическая тирания когда коллектив будет там, в общем, так же тиранить, как и какой-нибудь там чиновник. И вот этих гарантий у нас нет. Их нет на уровне преподавателей, их нет в отношении студентов. И когда говорят, что такое академическая свобода, ну это просто свобода от страха. Вот только это гарантирует нормальное выполнение своих обязанностей. А исторически, в общем-то, известен этот механизм. Он заложен вот в рекомендациях ЮНЕСКО. Это требование пожизненного контракта преподавательского. На этом стоит, в общем-то, академическая свобода. А у нас он Бесточный не только, извините, пятилетний в лучшем случае. У нас же ведь даже в сравнении с советскими временами произошли такие достаточно печальные откаты. Вот у нас даже если преподавателя вуза выбрали на 5 лет, это не значит, что контракт с ним будет заключен на 5 лет. По инструкции о замещении должностей профессорского преподавательского состава, <coughs> ректор вуза имеет право заключать контракт на любой срок. И по истечении этого срока так сказать, преподаватель может быть уволен. У нас заключают контракты на год. И в этом смысле человек, который находится в таком состоянии, в состоянии ожидания того, что либо продлят контракт, либо не продлят, он, естественно, не может вести себя адекватно, он не может себя вести свободно. Марина, а вы координатор мониторинга, мониторинга да, студентов, и мы сопроводили довольно так... Часто судакаемся с разными штату проблемами и выкладчиков, как вот, например, в Городине не так давно было mm -hmm. с выкладчиками истории, и с, со студентами, там легко отличениями студентов после неких их отделов, каких-то политических, публичных мероприятий, mm -hmm. альбом на выборах мы бачим, как работает автономия наших на учебных установок или а в пластичной администрации вы выступает в роли организатора выборов, ну, да. а организовывает студентов для отдела голосования. Я это отчула на себе. Да. Да. И, и что в вот, в мониторинге ваш опушным часам показывает <coughs> в этой сфере? Есть некие улучшения, синима. у нас есть мини-мониторинги за 2014 год, а уже на ну, за весь год выники подведены и самое главное, что как бы, выникки мы зарябили что да зараз не отличают кожного из за что за угодно а и неких таких сапроды политычных отвлечений у них стало меньше mm -hmm. но ну, может как раз пер такие да выбору да. как бы не было да и как бы особливо не отличают за нечто меньшее там за уделы неких партиях покульству еще так больше меньше спокойно але что на самом деле значительно больше пугает, Почали а, со студентами навод проводить простые размовы за то, что они... На вот не сябры неиких организаций, не волонтеры у неиких организаций, а начали размышлять просто заудел у неиких мероприятий неформальной эдукации. независимо на вот от тематики. Ну, разумелось, что когда тематика будет про правы человека, демократу и так далее, то тут как бы 100%, во всякий за все ты после этого придешь, у до канаты будешь размышлять на с кем... Не обовязково, але так само. Так само. Гэта иснує, и приходят а почним часом, наприклад, приходяць на практику, его студент он уже бы, не в университете, а гэта вось за межі калі студент идет на практику, он там уже працюе на некой фирме, организации, у неким дзяжи в органе, и туды уже приходят чудовные люди, и з ім разумаляць, там уже студенты нема куды. Деться. Вот, и это, на самом деле, пугает больше за, за те же отвлечения, потому что отвлечения — это такое явное порушение права академической свободы. И даже, когда, ну, зразумело, что отвечает за академичную непоспеховость, mm -hmm. или, как mm -hmm. бы, да, а громадство mm -hmm. все равно там зразумело, как бы, mm -hmm. за что и как, и чему именно это так. А даже доказать тот же самый факт некой размовы и того, что на тебе тиснуть, и ты начинаешь там суходить например, с организацией, как бы, таких прикладов или людей просто вымушают сойти с организацией, потому что им начинают погрожать, что вот у вас там испытываешь худка, сессия, и в интернате вы живете, вы же там не из например. И студенты так вот, просто их активность становится значительно меньше. А вот когда та студентская рада проводила семинары, тренинги по правах студентов, а некоторые нам писали, что да, вельми круто, вельми интересно, а у вас такая тема, что мы боимся, что после этого семинара мы уже будем нам трошки складаний научаться в университете. И поэтому, новость ну, про то, что мы и казали, это некий страх, и он вот у студентов и и как бы сам университет это потребляет, потому что... И он не автономный и по сути, он основа ⁇ т их нежего, у которых есть, там все остальные недержв органов, у которых живут граждане. И ректор не может там сказать, что круто, вы там ходите на семинары, вы ходите на митинги, это классно, вот вы свои правы человека во всей раз реализуете. Не может ректор так сказать, потому что, как бы, на улице державы трошки иншая риторика. Поэтому да, но, как бы, мониторинг не показал, что там ситуация значно-значно пагоршилась, она новость ну, такая, как и была. Ничего особливо не меняется, дякую Богу, в горшую сторону, но и лучше, на жаль, так само не становится. Зразумело, господин Владимир, но вы сказали, что кучей за все решение принятое относно так да, да. да? и что, отремливается, что не смотря на Отсутность неких таких значных взрухов в этих серах это такие что-то Аванс Беларуси. А это аванс Беларусь. Отпрацуй. Что будет потом? Долучиться до процесса это Что нам чекается? Ну, не хочется, конечно, быть пессимистом, но оснований для оптимизма тоже нет. Я думаю, что ну, надо сказать, что все-таки какие-то перемены за три года произошли, они касаются в значительной степени таких структурных моментов, или то, что называется вот на языке болонского процесса архитектурой высшего образования. То есть вот у нас вот, какое-то движение к вот такой трехступенчатой европейской архитектуре идет. Но это, повторяю, важно для того, чтобы найти более адекватную модель университета в условиях массового образования. Вот что касается ценностей, мы, конечно, можем думать о том, что ну, академия так вот консервативна, не хочет, может быть, меняться, но в целом, так сказать, вот академики, я имею в виду, так сказать, вот те люди, которые работают в университетах, что они, в принципе, так сказать, вот что-то начинают понимать, и, может быть, со временем там, и автономия университетская усилится, и с академической свободой будет лучше. Но э, это же проблема, на самом деле, конфликта ценностей. Э, проблема не в том, что у нас нет этих ценностей, у нас просто есть другие ценности, вытеснить которые ценно. очень трудно. И вот когда мы говорим об этом конфликте ценностей, признать его это уже было бы очень много надо понимать какие же ценности конфликтуют что же ценности определяют нашу образовательную политику и почему вот наша система образования она так нечувствительна к критике низкого качества этого образования. У нас, скажем, школьники демонстрируют какие-то совершенно ну, как бы не укладывающиеся в голове низкие результаты тестирования. У нас работодатели крайне недовольны качеством подготовки специалистов. И по оценке Мирового банка Беларусь является чемпионом региона по дефициту компетентности у выпускников понимаете вот казалось бы надо срочно что-то делать а ничего не происходит они а происходят по той причине что по всей видимости власть по-другому оценивает качество то есть видимо власть устраивает это качество но надо понять что она понимает под качеством и на мой взгляд она поднимает под качеством управляемости лояльности вот. А это противоположно вот этим ценностям свободы и автономии. Вот в этом смысле пока не будет признан этот конфликт и не будет дан ответ, а что же делать с нашими традиционными ценностями и как нам поступать в отношении академических европейских ценностей, до тех пор, я думаю, больших перемен мы не дождемся. Ну такие <соценно> Отказ. <соценно> Марина, а что вы чекаете? На самом деле, так же, я не чекаю, потому что нет никакой системы, ну, условно, кажучи, примус Украины, выполнять и какие она на себе берет, притрымливаться притримливаться тих каштёвностью, нельзя накласть там некие санкции, ну, да. например, ваши студенты не будут выезжать там в иные университеты, такого не и это вот такие, как говорите про ее развязчивость, что это такие клуб, да, джентльменов, которые приходят и они притримливаются от этих каштёвностей, потому что они, ну, потому что это они и им больше для этого ничего не требует, и они притримливаются и Пытание в том, что за тот час, за эти три года, когда нам сказали, откладываем вашу заявку, основные эти зауваги, которые были до да, системы, они никак не изменились. Это же выбранность ректора, то есть студентское самокерывание, эти зауваги, они остались и пытание в том, когда мы не изменили их делу того, как поступить в балансскую систему, то будем мы зацикавлены изменять их, когда мы уже будем там. Ну, так. Ну, сябры, на этом будем завершать нашу программу. Хотелось бы, конечно, сподеваться, что долучение до Булонского процесса неким чином посприяет реформам и реформованию системы высшейшей эдукации, эдукации в принципе. Ну, а как оно будет, в жизни покажет. Так что до наступных встреч.